Канал посвящен настольным ролевым играм и сегодня хотелось бы обсудить с вами одну из техник, которая позволяет при важнении создавать более глубокие и более запоминающиеся сюжеты. Техника простая, в общем-то, практически вытекающая с некоторой очевидностью из других вещей, которые я уже как бы даже тут и поднимал. Но тем не менее, давайте вынесем ее в центр внимания сегодня, потому что чем больше в нашем арсенале таких простых техник, дающих ощутимые последствия, тем лучше и легче нам живется. Если помните, когда-то еще в прошлом году я рассказывал о циклическом дизайне и о том, что циклы это хорошо. Наверняка помните, потому что я вам не даю об этом забыть. И вот э, из недавнего, э, вот, э, про «За стенки Занзера» был э, выпуск, нет, даже два, в которых я активно сначала пенял изначальным авторам на отсутствие этих вот самых циклов, а потом показывал уже в деталях, э, как эти циклы туда добавлять. Так вот, по большей части до сегодняшнего дня фокус был на циклах настоящих, как бы видимых, таких географических, которые показывают, что можно вот пойти сначала сюда, потом туда, а можно сначала туда, потом сюда, и есть, в общем-то, смысл идти и туда, и туда. То есть, см, ну, смысл есть, пойдут они туда или не пойдут, партия, это уже их личное дело. Но, в принципе, они могут пойти вот так, могут пойти вот сяк, могут еще как-то. И цимис получается из того, что мы просто фактически выдумываем два элемента, оставляем игрокам возможность выбора, что всегда хорошо, и сидим дальше спокойно, потому что что так, что эдак, нам будет хорошо, а им будет красиво. Если мы вводим исключительно подземелье или что-то похожее на них, с настолько же жестким форматом, то этого по большому счету уже достаточно. То есть сюжет игры, который будет складываться у вас за игровым столом, он будет изоморфен обходу этого подземелья. То есть как бы сюжет как последовательность событий будет такой, что сначала вот они пошли в комнату А, что-то там сделали, прошли как бы ее, потом пошли в комнату Б, потом возможно снова в А там доделывать или допроходить то, что не было допилено в прошлый раз, там, не знаю, открывать замок, ключ от которого был в Б, добивать монстра, которого в прошлый раз они смогли только убежать и так далее. Ну, шаблон, ключ, замок. То есть, изоморфизм означает, что, скажем, если у нас есть игрок, который пропустил сессию, то ему можно рассказать, что на ней было с помощью карты и пальца. Видим, пальцем просто показывать на карту и двигать его куда надо. Вот тут мы были, тут вот тоже были, потом мы вот сюда ткнулись, но там не очень, вот сюда мы еще не заходили, а вот тут мы были два раза и еще один э, в планах. Вот. такое соответствие оно немножко ослабевает, если уйти от подземельных сюжетов, к тому, что называют сейчас зачисткой карты или более удачно хождением по точкам по crawl). Такая игра означает, что карта у нас есть, но условные такие какие комнаты как бы в ней, они, э, они связаны не просто проходами там вот в полтора метра со с дистанцией шириной, в которых разве что там ловушка может быть какая-то мелкая. А так, в общем-то, это просто ну, для удобства черчения э, комнат они э, сделаны. Но вместо этого они не так сделаны, а раскиданы по не очень четко заданной местности. Вот, скажем, образец этой карты, он висит за мной. Это э, карта из вот такого вот не очень, э, не очень известного коробочного набора, еще по продвинутым подземельям э, первой э, версии. Вот, то есть как бы... В подземельях, ну, если топология позволяет, вообще можно без длинных проходов сделать. То есть вот открываешь дверку и все, следующая комната. Хождение по точкам, вот этот вот проход, вот эту дверку, оно его моделирует как каким-то таким мини-приключением. То есть, возможно, так и получится. Здесь там сели на коней, поскакали, поскакали, спешились и все. А может, по пути какие-то там дикие кабаны на нас напали? А может, адские болотные комары, или бандиты в засаде, или погоня настигает, и так далее. И не надо думать, что это просто способ добавить чего-то отдельного в скучный элемент. Не без этого, конечно. Но можно делать и в сточности наоборот. Как бы, если мы дергаем ручку и распахиваем э, дверь, то мы безальтернативно натыкаемся на то, что ждет за ней. А здесь почти всегда есть возможность как-то там сойти с дороги, заныкаться в кустах или в темную подворотню забежать и избежать столкновения с чем-то, что было бы иначе просто как бы прописным событием. Города во всяких компьютерных ролевых игрушках сделаны почти всегда вот таким вот хождением по точкам. То есть вот у нас есть точка купец. Этот купец он может там, знаю, поменять выпавшее из убитых монстров шило на нужное любому приключенцу мыло. А вот есть точка «Кузнец», он может продать нам хороший меч или починить доспех. А вот есть точка «Трактир», и там можно квест взять, ну и так далее. И циклы там традиционно вводятся дополнительными квестами. Скажем, купец может попросить не дать ограбить его корван, а у кузнеца там дочку может съесть дракон или забрать. И в качестве награды за возвращение вам дается какой-то бонус. Скажем, если дочку удается вернуть, то там, доспехи этот э, кузнец будет чинить вам бесплатно с этого момента. Или там, вдохновленный вашей помощью купец может открыть доступ к э, более эксклюзивным товарам. Ну, что-то такое. Это все хорошо работает, это легко проектируется. В настольных ролевых играх тоже так можно делать. Хотя разнообразия может просто не хватать. Раз уж мы тратим целого, отдельного человека на то, чтобы он сидел и водил всех остальных и делал им красиво, довольно странно не изводить его функции до того, что, ну, в общем-то, любой даже слабенький компьютер может делать автоматически. Начать можно с небольших каких-то разминок, с попыток просто там вот вы зашли в какой-то город, а там вот... Два торговца, и они, вот у них там борьба какая-то за покупатель Или может быть там населенный пункт беставерный, потому что староста или там мэр, кто у них там, он старый убежденный трезвенник и аскет. Ну и дальше как бы просто ищите, где лежит комфортный уровень разнообразия для вас и э, для ваших игроков. Хождение по точкам очень хорошо выполняет функцию именно вот модуля, то есть такой как бы отдельной штуки которую кто-то другой сделал, а вы ее себе вплетаете в то, что у вас уже есть. И это кто-то другой, совершенно не обязательно действительно другой человек. Это может быть вы только вчерашний. Э -э вопрос здесь не в различии личностей. Вопрос в том, что есть отдельно какой-то акт проектирования, выдумывания вот этой вот всей структуры точечной. И отдельно от него есть акт его использования. Я довольно часто его называю постановкой так вот один из моих сегодняшних тезисов это то что постановка хождения по точкам далеко не всегда обязана оставаться таким хождением по точкам э -э вот когда вы выдумали скажем что вот тут вот у нас город вот там вот замок между ними две дороги одна там между холмами тут живут робин гуд и другая по болотам идет там живут человекопираи а вот здесь в лесу друид то можно также и играть. Вот мы пошли из города в замок, кинулось хорошо, доскакали мирно, познакомились с бароном. У него там болеет теща. Вот мы идем в лес собирать лекарства, по пути цапаемся с пираниями в лесу хорошо кидаем на знакомство с друидами, те вызываются помочь с лечением э, тещи, заодно объясняют, что пирания не злые такие, потому что у них идол недавно в ливень молнии разнесло, а новые плавниками выстругать не получается, вот они и бесятся. И дальше вы идете вместе с друидом лечить тещу Барона, как часть награды просите у него большой фестивальный стулб, который после обработки напильником ставите на капище э, человека пирания. И довольны возвращаетесь в город. Хорошо? Ну, нормально так. Как бы Робин Гуды у нас вот не сработали. Их подготовка не сгодилась никуда, а все потому, что не было цикла, конечно, туда заводящего. Но ну, как бы неважно, и без них получилось э, ничего так. По тем же точкам можно было пойти совершенно иначе, попав в сюжет с противостоянием, скажем, вот этих вот Робин Гудов и Барона. И уже не больная теща, а налоговая политика этого самого э, Барона уже была бы в такой версии, э, ну, чем-то, что выходит на первый план. И к друидам уже нужно было идти не за шалфеем, а, ну, скажем, за ядом для этого Барона, если вы становитесь на сторону Робин Гудов, или там с просьбой призвать стадо буйволов, если вы за Барон. Тогда провисают у нас Человека-Пираньи. Ну, как бы, ну, что делать? Значит так, либо как-то все-таки их надо э, вплетать. В любом случае, это заранее сделанная система, которая, в общем-то, играбельна сама по себе. В зависимости от того, как вы по ней пойдете, в какой последовательности, у вас будут разные сюжеты получаться. Ну, ничего страшного, ну, да, разные сюжеты. Но... Опять же, у нас не компьютерная игра старого образца, где все пять точек прошиваются раз и навсегда. Даже нынешние игры уже делают немного иначе. А тут у нас целый человек есть, человечище, который держит руку на пульсе и может не только убирать неиспользованные точки с карты, или как минимум там, вычеркивать их из списка важных вещей, но и добавлять новые точки. Скажем, если после слов друидов идоли партия рулит Ник барону, который им, ну скажем, не понравился, а в город, то там они могут найти столяра, который э, такую штуку может им вытесать. Или вообще там магии, они могут менять погоду на штормовую и наложить иллюзию, которая э, подтолкнет Человека-Пираний на штурм Баронского замка. И тогда внезапно на сцену выходят фортификации этого замка, его защитники. Игровую схему, в которой вот таких точек, по которым можно ходить, много, иногда очень много, и заранее они неизвестным игрокам чаще называют песочницей. Потому что просто как бы мы начинаем, и вот вы там сидите вот там-то, или там вы идете вот туда-то. Что вы делаете? И дальше можно, можно выдумать что угодно. И обычно, если вводится песочница, то мастер э, ну, как бы сам следит за ситуацией и что-то готовит, что-то не готовит, и э, как бы просто уже добавляет вот эти вот локации, добавляет эти точки на лету. Но и этого недостаточно. Так же, как если вы будете играть вот чисто жестко по заданной модулям формуле «замок», «город», «холмы», «лес», «болото», то вы натолкнетесь рано или поздно на стену, на которую надо будет лезть, чтобы все это дело оставалось каким-то живым и правдоподобным. То так же и дальше, если вы будете только убирать ненужное или добавлять совершенно необходимое, то вы натолкнетесь на другую стену. Гораздо позже, но все-таки весьма осязаемую стену с надписью «Банальность сюжета». Можно сколько угодно петь песни о том, что сюжет должен порождаться действиями и выборами игроков, но если он будет порождаться только ими и ничего не будет идти от мастера, то партия будет двигаться в этом туннеле, где тьма сплошная, и надо копать и копать, и света нет. Потому что нет и конца. Концы тоже какие-то там должны быть, об этом мы еще с вами, возможно, отдельно побеседуем. Но должны быть и циклы. Циклы уже не географические и, возможно, совершенно никак не связанные с движением по этим точкам. А циклы сюжетные. В любом фильме, в любой книге, в любом рассказике длиннее одного абзаца они обязательно есть. И поэтому их отсутствие будет ощущаться вашими оголодавшими игроками, как недостаток, как чего-то, как что-то, чего им не хватает. Делать такие циклы очень просто. Ингредиент номер раз. Щедро сыпьте деталями. Да, я согласен, деталей может быть слишком много, но куда чаще их слишком мало. Поэтому мой совет все равно, если сомневаетесь, добавляйте деталь когда партия идет в лес искать друида как это происходит вот просто так как бы идем на запад ну окей вы в лесу ну, ищем друида ну нашли как он выглядит ну мужик с бородой Нет. помните вот радогаста который из фильмов про хоббита и дварфов вот вышедший на пенсию доктор кто в ушанке с гнездом в бороде на санях запряженных кроликами вот это образ! Вот это по многим аспектам, это лучше, чем просто мужик с бородой. Хотя, в общем-то, он действительно мужиком с бородой и является. Хотите, чтобы у вас друиды именно такими были? Вспоминайте других мужиков с бородами. Может, он больше похож на буми из Аватара с такой, с другой, немножко, но тоже с сумасшедшенкой, и он там прыгает с ветки на ветку, использует мою земли? Возможно, он похож на Деда Мороза или на морозка который строго спрашивает, тепло ли тебе девица, и использует заклинание заморозки сердца на тех, кто жалуется. Возможно, он похож на Хаяко Фуринзи и зрет зампаку, с ростом более двух метров и готовностью пробить дыру в океане ударом кулака. Ну, как бы вы поняли, да? И э, это я все еще сижу в типаже мужик с бородой. А ведь друидом может быть кто угодно. Хоть мозгодер, хоть суккуп, хоть флумф. Может, эта друидская ячейка вообще напоминает ведьмин круг И мужиков они уже там сместили, бороду запретили и развели полный рандфим. Возможности безграничны. На импровизацию есть всякие упражнения. Это просто навык. Его можно развивать. Главное, не вводите картонных персонажей, потому что потом это вам же аукнется. Ингредиент номер два. Введите конспект. Да, гораздо красивее, когда ведущий вот с огнем в глазах просто машет руками, прогоняет свои телеги от чистого сердца. Но всегда есть моменты, когда мяч уже на стороне игроков, они должны что-то там выбрать, додумать, еще там чего. Не тратьте эти драгоценные секунды понапрасну. Тут же взяли ручку или карандаш и быстро записали в листок или в блокнот, что там за друида выдам, им выдумали, как его зовут. На какую ногу он хромает, как он держит посох в форме дельфина с дымящимися глазами, которые вы только что выдумали. Какого цвета шерстью сидящего у него на плече птенца сового медведя? Все записывайте до последнего. Потом когда-нибудь сгодится. Кстати, про потом ингредиент последний и самый важный. Вводя новый элемент в игру, делайте это на основе одной из уже введенных деталей. И если это возможно. Практически ни одна из ролевых систем вас в этом ограничивать не будет и не сможет. Ну, ну как бы, хорошо это или плохо, но не настолько развитое литературоведение, и не настолько люди, знающие, что такое хронотоп, дружат с людьми, разбирающимися в э, механики. С одной стороны, это так, а с другой стороны, связать можно абсолютно что угодно с абсолютно чем угодно. Поэтому, если сомневаетесь, если боитесь... Если не знаете, как лучше, делайте наугад. Делайте по броску. Что если друид это тоже Человекопиранье? Что если его посох дельфин это идол Человекопиранье? А может барон друид или барон Человекопиранье? Самое страшное, что у вас в таком вот случайном добавлении, случайном свертывании сюжета может произойти, это ключ окажется слишком близко к замку, и тогда цикл схлопывается. Ну, как бы тоже не беда. Ну, в самом деле, как бы один схлопнется, другой завяжется. Все равно это как бы выдумка сплошная. Но уже само то, что э, просто как бы там на рукаве у одного из друидов, у тещи барона и у городского кузнеца одинаковые красные повязки. И уже само это углубит ваш и сюжет и сеттинг, и вас же подтолкнет к объяснению разных получившихся связей. Некоторые сценаристы, вроде Гая Ричи, они утверждают, что они продолжают работать над сюжетом, который у них фиксирован, потому что они делают фильм, ну или книги, но все равно он фиксирован. Они продолжают над ним работать, пока связывание или отождествление любых двух его элементов не будет приводить к коллапсу одного или более циклов. То есть их целью является самый минимальный набор э, элементов, которые максимально между собой связаны. Именно поэтому в фильмах того же Ричи сплошные совпадения, все друг друга знают, все э, друг с другом или знакомые или родственники или соседи сталкиваются друг с другом в самых разных ситуациях. Если вам такой стиль импонирует, заимствуйте его и используйте введение совсем уж нового элемента только как самую самую последнюю меру. А так связывайте вот поголовно все совсем. Если нет, то, ну, будьте попроще. Не все злые дела надо обязательно вешать на одного и того же некроманта. Позволяйте себе некоторые излишества. Потом все равно вы сможете ими воспользоваться. Где вы найдете идеальный баланс для себя и своих игроков, знаете только вы. Я могу только пожелать вам удачи в поисках. Итак, циклы хороши не только в топологии мест, там, комнат, точек и так далее, но и в сюжете. Вводить их очень просто. Добавляйте как можно э, больше э, деталей, записывайте все, что уже сказали игрокам, и щедро раскидывайте, стройте обратные связи. Будут само собой получаться глубокие, многоплановые и разнолинейные сюжеты. И это хорошо. С вами был Радагаст. Будете пробовать, расскажите в комментах, как получится. Если понравилось, увидимся.